здравствуйте кто присоединяется я обещала показать а вы проявили к этому интерес палочку для маникюра сейчас покажу как можно сделать дома маникюр аккуратно привести в порядок кутикулу безопасно для себя Эфир будет интересен, наверное, больше для тех, кто хочет стать мастером, но еще не мастер. Или самоучка и пытается... И пытается себя резать и пилить. Вот, поэтому переворачиваю камеру и показываю, что это за палочка, что это за стики. Сменные файлы, из чего она состоит и как ею просто... Можно привести кутикулу в порядок. Поехали. И уберу. И уберу фильтр. Я оставила пару ноготков. Кутикулу не трогала. Тут я уже убрала кутикулу. Маникюр себе сделала, подготовила под покрытие. Итак. У меня можете приобрести, если заинтересует вас, палочка, и к ней идет 60 сменных абразивов. 30 абразивов 320 грит и 30 абразивов 220 грит. По, по жестче. белые более жесткие, красные более мягкие. Палочка для маникюра. Сайт легко найти по ссылке в шапке моего профиля. Добрый вечер, кто присоединяется. Ну, а давайте покажу, как это работает. Итак, на стик я уже приклеила файл самый жесткий, да, 220 грит. Вот этот беленький. И давайте покажу, как приклеивается с другой стороны на палочку. Можно приклеить стик сразу другого абразива я немного делаю его с выступом чтобы кончик попадал под кутикулу это сильно сказано но поближе и отодвигал перед тем как работать палочкой я отодвину кутикулу отодвигаю кутикулу деревянной палочкой можно отодвинуть сразу ее максимально. Отодвигаю безопасно. Ни в коем случае не тыкайте палочкой перпендикулярно в кутикулу. Отодвигать ее нужно боковой частью. И давайте поэкспериментируем. Возьму щетку. У меня кутикула не жесткая, поэтому более жесткий стик можно использовать, наверное, лучше на очень жесткой кутикуле. Видно, да, что у меня есть вот тут немножко птериги в углах. Тут не очень. Ну, под кутикулой, да, склейка. У меня цель сделать аккуратный маникюр, привести кутикулу в порядок, а не покрыть по локоть. Итак, во-первых. Жестким абразивом можно пройтись вдоль боковых валиков, можно движениями вперед-назад, но заканчивайте движением обязательно в сторону по росту ногтя. Абразив очень аккуратно снимает роговевшую часть, но к валикам лучше переходить после того, как вы обработаете кутикулу, чтобы излишний абразив у вас остался абразив для обработки. Спасибо за сердечки. Смотрите, как копыться работает. Я прикладываю к ноготочку, да, и можно круговыми движениями. Сильно не давим на ноготь, потому что абразив белый немножко жестковат. Но если маникюр не делали, у вас здесь нарастает терии, и его надо убрать. Это не техника какая-то маникюра. Как использовать палочку в домашних условиях? Как вы можете сделать себе аккуратный маникюр? Без каких-то дополнительных приспособлений. У меня немножко на ногтях черный цвет. Я рисовала углем и не смогла хорошо его отмыть. Поэтому, простите художника. Это я убираю птериги с ногтя. Как же убрать кутикулу? Кутикула немножко завернулась, это не страшно. Прохожусь по кутикуле этим же стиком. Аккуратно стираю кутикулу. Это можно делать и сверху, главное, это не аппарат. У меня кутикло, кстати, такая тут завернулась. Ну, я не вижу проблемы. У меня нет цели срезать. Вот, вот, в принципе, почистила уголочек. Можно переворачивать абразивной частью кожи. И прохожусь по границе. И так несколько раз пошагово И видите, кутикула потихонечку стирается. Да, немножко остается, поскольку она здесь у меня длинненькая. Но я думаю, что мягким абразивом я потом ее доработаю. То же самое делаем и с безымянным ноготком. Кутикулы на безымянном. Отодвигаю, я уже отодвигала. Прохожусь по коже. По границе, как бы приглаживаю, но абразив на самом деле стирает омертвевшую часть аккуратненько. Да, кутикула может и не она не сотрется. Тут это не прям пилочный маникюр. Но вполне достаточно для того, чтобы можно было обрабатывать ноготочки. Да, и какая-то излишняя кутикула вам не мешалась. Почему нет? Вот, очень аккуратно. И вот она у меня уже не торчит здесь у меня кутикула длинновато вот я возьму мягкий абразив красный пройдусь он у меня еще не стерт пройдусь просто при просто стираю кутикулу не надо ее слишком заворачивать я может быть и переусердствовал но Вполне. маникюр будет аккуратный кутикула будет почти не тронутая смотрите вот она стирается вот аккуратно сильно не давим если сильно давить то абразив будет не так хорошо работать сильно не давим аккуратненько и моя кутикула становится очень даже очень даже аккуратная уголочку вот здесь вот можно убрать все красным абразивом пожалуйста тоже можно пройтись вот аккуратненько смотрите прям несколько шагов и ваша кутикула в домашних условиях безопасно, не нужны никакие аппараты, можете не пользоваться никакими кусачками. Ваша кутикула будет аккуратненько обработана. Конечно же, после обработки кутикулы я говорила, пройдитесь по боковым валикам аккуратно. Не бойтесь, абразив не порежет кожу, поскольку он на вспененной основе. Аккуратно боковые валики я их смягчаю. И после боковых валиков можно пройтись в зоне кутикулы убрать птериги на ноготочке. Чтобы сделать покрытие. Повторяю, это маникюр для домашних условий. Для самоучки, мастера, кто не заканчивал какие-то курсы, не знает техник маникюра, вполне отличный способ себя обработать или кого-то даже обработать, может быть. Напоминаю, птеригина нарастает даже на боковые части, поэтому обязательно с боковых частей убираем. Это не техника пилочного маникюра. Тут я кутикулу почти не убираю. Но смотрите, ее нет. Она очень-очень тонким валиком. А помните, как здесь торчала? Все, ничего не торчит. Аккуратно все запилилось. Сам наборчик стоит... Представьте, здесь 60 абразивов. На 30 маникюров вам точно хватит. 30 маникюров это даже два раза в месяц делать. Вам даже на год ее не только, больше чем на год хватит. И стоит всего это 490 рублей. Так что наборчик очень классный. Если у вас уже есть такие палочки, есть такие абразивы, расскажите, используете вы или нет, интересно, но маникюр делается быстро, просто, и, смотрите, и зона очень аккуратная получается. Рекомендую в домашних условиях использовать такие безопасные средства, если вы не мастер, не обучались, повторяю, не нужно покупать дорогостоящие аппараты. Не надо себя кромсать кусачками, если вы не умеете ими еще работать. Поверьте, кусачки тоже правильно нужно держать, правильно наклонять лезвие. Поэтому такой, такая палочка и такие абразивчики очень хороший выход для тех, кто хочет сделать безопасный, аккуратный маникюр.